тысячу долларов, ну, эквивалент в рублях и покупаю акции. Соответственно, в общей сложности на каждого ребенка я инвестирую по 2700 долларов в год. Зачем и как я это буду делать, да, то есть, что получается. У меня есть концепция богатства семьи, то есть, богатство семьи, в том числе, да, когда вы задаете, слушай, ты миллионер, зачем ты этим занимаешься, да? то есть, богатство семьи в моем понимании, в понимании богатых людей, это совокупность финансового, интеллектуального и человеческого капитала есть очень хороший вопрос зачем вам миллион долларов и знаете, когда я пытался ответить на этот вопрос от своего ментора, зачем вам миллион долларов и как я уже говорил, в апреле я был в Перу, поднимался на Мачу-Пикчу. Душно, влажно. Утро, туман, облака. Я поднимаюсь по достаточно высоким ступенькам. 2700 ступеней нужно преодолеть, чтобы посмотреть на эту Мачу-Пикчу с высоты. Когда я понял, что когда ты идешь к этому миллиону, да, то есть ты вот как будто подобно поднимаешься на эту Мачу-Пикчу. И вопрос, когда ты поднялся на Мачу-Пикчу, ради чего ты поднялся? То есть зачем ты в принципе тебе нужен миллион долларов. Чтобы купить машину, чтобы получить пассивный доход. Знаете, ответ заключается в том, миллион долларов он для того, чтобы стать человеком, который заработал миллион долларов. Потому что, когда вы к этому миллиону долларов придете, вы придете с абсолютно другим человеком, с другими концепциями, с другими убеждениями с другими стратегиями, да, с долгосрочными стратегиями, с созданием ценности для людей. И на мочу ты поднимаешься же не для того, чтобы этот вид посмотреть, да, а чтобы подняться и чтобы спуститься, потому что спускается уже совершенно другой человек. Количество инсайтов, которые меня накрыло, нет, ну, не сказать, что это далось просто, но тем не менее, количество инсайтов было колоссально, потому что я это приложил на зарабатывание денег. Поэтому, когда ты зарабатываешь свой первый 1-2 миллиона долларов, это еще тоже мой наставник Оскар Хартман говорит, вопрос денег для тебя не становится ключевым. Да? И речь идет уже о богатстве семьи. И здесь, соответственно, финансовый капитал является основой для создания интеллектуального капитала и человеческого капитала, чтобы дети были людьми. Чтобы они были успешными, чтобы они занимались любимым делом, да, и они не, им не приходилось решать базовые потребности. И развивался в том числе их интеллектуальный капитал, потому что они учатся в, хорошей, э, в хорошем садике, в хорошей школе, да, у них есть там индивидуальные наставники уже с малых лет, с 3-5. 6 лет, да, они уже окружены там лучшими специалистами в своих областях, которые раскрывают их потенциал, чтобы создать мою большую семью, мою большую династию Петровых. И, соответственно, для этого я решил, капитал в 1 миллион долларов позволит им дать хорошую базу для старта. И мне нужно будет задуматься над вопросами удовлетворения ключевых четырех потребностей человеческих. Я им дам за эти деньги хорошее образование, свободное место. В выбора места жительства, девочкам быть независимыми в финансовом плане, а сыну продолжить развитие династии. Хороший вопрос, зачем вы этим делитесь? Да, то есть я уже говорил, что когда ты достигаешь определенного уровня, вот реально ситуация такая, люди идут, они там все заряжены, всякую фигню начинают покупать, то в Кэшберей какой-то полезу, да, начинаю спрашивать, что это такое. То в пам-счет какой-то, то в хайп какой-то, там, электронный полезу, то криптовалюту купят на все деньги, кредит возьмут, то еще что-то, да. И начинают терять деньги, да. То есть вот надо что-то такое понятное, доступное. Вот моя реализация как раз-таки в этом и заключается. То есть дать людям простой, понятный инструмент. То есть фактически, фактически я продаю свои мозги. Я не могу сказать, что я это делаю бесплатно, я это продаю, соответственно, вопрос, сколько это может стоить по-вашему, то есть, сколько может стоить такая услуга иметь возможность купить мои мозги, да, то есть, можно учить, можно разбираться, да, то есть, вы можете проходить тренинги, но есть очень такой хороший анекдот, да, то есть, у человека сломался принтер, он звонит в сервис и говорит, слушайте, у меня сломался принтер, я хочу вам его починить. Ему говорит, да ладно, там сложного ничего нет в вашей модели, да, вы можете пойти вон там эту штучку открыть, вот это посмотреть в инструкции, там в принципе все написано. Клиент говорит, слушайте, а вы знаете, что вы клиентов отбиваете, я могу сейчас позвонить вашему в конце концов директору и сказать, что вы теряете деньги. Говорит, они а ничего, все нормально. Директор в курсе, потому что после того, как люди сами это поделают, поремонтируют, у них не стоит вопрос за цену, да, сколько это стоит. У вас, еще раз, резюмирую, есть 100 долларов, 1000 долларов первоначальных инвестиций, возможность 100 долларов ежемесячно направлять на инвестиции, и вам на требуется...